Я хочу у вас спросить, вот вы сидите там дальше, меня видно нормально, там говорят, не очень видно. Видно? Нормально? Я почему спрашиваю? Я тут недавно своего знакомого встретил. Ну, так все знакомые. С ним в школе вместе учились. Я даже забыл, как его звать-то. Тебе как звать, мужик, тебе? Да. Сергей, его тоже, Николай звали, вот. Слышь, Володя, он химиком стал. Он стал химиком. Я когда к нему домой пришел, смотрю, у него дома. Нищета. Ничего нет. Можете себе представить, ты кем работаешь сам? Кем ты работаешь, а? Кем ты работаешь? А? Учишься? Значит, нищету представить можешь. У него, знаешь, дома ничего нет. Мебели нет, посуды у него нет. Вот это на кухне у всех стоит. Это как это? Да при чем здесь холодильник? Жена, на кухне жена должна стоять. Жены у него нет. Одни пробирки, пробирки, пробирки. Я ему говорю, Ферапонт, о, его Ферапонт звали. Ферапонт. Я говорю, Ферапонт, я говорю, смотри-ка у тебя говорю, грязи по колено, а тараканов те то не видно. Он говорит, есть. Есть, но их, говорит, незаметно. Я, говорит, такой порошок придумал, они его нюхают. И их не видно становится. <реш> Стрихни. Стряхни. Я говорю, ты на людях ты не пробовал? Он говорит, нет. -а. У меня, говорит, стимула нет. Стимул, знаешь, что такое? Стимул, знаешь, что такое? Нет. Я тебе расскажу. Руки вот так соедини. Руки вместе соедини. Соединил, я тебе конфету брошу. Хорошая. Из Москвы вез. Таможню прошла. Два раза разворачивали, проверяли. Конфеты не конфета. И те проверяли, и здесь проверяли. Конфета. Поймаешь? Руки держи так. Вот эту перехватится в беленьком отодвиньте. Поймаешь? Аристарх. Лови. Поймал? Это еще не все. Подожди. Тебе 20 долларов передам. Пиво. Передай ему. Передай его. Давай, ну держи. Видишь, как у тебя руки потянулись? <звы> вот это и есть стимул, понял? Я ему говорю: "Дай", я говорю: "Мне этот порошок". "Дай". У меня стимул был, у меня был стимул. Мой начальник взятник. Я говорю: "Дай порошок". "Дай". Я его навсегда отучу взятки брать. Он мне этот порошок дал. Я домой пришел. Прибежал, вынюхал этот порошок весь, весь вынюхал, чтобы мне часа на два осталось. Пошел к смотрю, все, меня не видно. Не видно, а пиджак и брюки это видно. я на себе все быстро снял, пиджак, брюки, все, до голора сделался. Можете представить, ничего смешного мне тогда не видно было. Только я из квартиры вышел, смотрю, из квартиры напротив соседка выходит. А я не знаю, видно меня, не видно. Первый раз. Мы с ним в лист заходим. Я на нервах, весь, весь на нервах. Я говорю, мне на первой. Она на первой нажимает, так оборачивается. Я на первом то вышел давно. Она все стоит на первой. Наж... И говорит, ты мне конфету отдал, нет? Лишь порошок действует, конфет не видно уже, видишь? Я тебе говорил, я тебе дальше рассказываю. Я, значит, к этому к начальнику добрался, нормально, все так, в дверь ему звоню. Жена дверь открывает, и говорит, кто там? А меня не видно. Она дверь открыла, я говорю, никого там, все уже здесь давно. <свят> Что с ним было, ты не представляешь. Она так перепугалась и на кухню побежала. А у них в коридоре посуду стоит, на взятке купленную. Ну, некуда уже ставить а в коридоре посуду. Я беру первый попавшийся сервиз, какой был. Беру прямо его и опол так. Это дом блямс, понял? А у меня другой звук был. Я беру его и опол бздынь. Разницу между блям и бздынь знаешь. Блямс это блямс и все. А бздынь это полный бздынь. Никакой блямс не поможет. Жена из кухни выскочила, как бздынь увидел, ты бздынь хоть раз видел. А полный бздынь, не приведи тебе Господь. Жена как то увидела, как закричит, говорит, что ты наделал, урод сорокой. На начальника по имени-отчеству, урод косорока. Косорокович выходит. У него правая косоручит немножко. Он это тоже бздынь увидел, говорит, ты чего, я тут при чем? Говорит, замолчи ты. Как он слово-то ей это сказал? Ты знаешь, их сейчас по телевизору часто показывают. Они все время у вокзалов, у ресторанов, все время индивидуальной трудовой деятельностью занимаются. Не кооператоры, короче, как-то. А он говорит, замолчи ты, индивидуальная трудовая деятельность. Твоя. Или моя, может у них совместная какая, я не знаю. Я не могу, когда такие слова говорят, не могу, когда плохие. Я пошел в комнату, у них там телевизор стоит, последние известие перед диктор выступает. Что я сделал? Я звук у телевизора убрал, и голосом диктор говорю. Диктор только рот открывает. А я говорю, добрый вечер, товарищ. Как мы вам уже сообщали. Перпертухин Иван Васильевич, это начальник мой. Перпертухин, эй. Бен -бен был изобличен как злостный взяточник. <свят> Тот сразу. Я говорю, а сегодня состоялся суд над ним. Суд приговорил его к высшей мере наказания смертной казни с последующим принудительным лечением психушки. Что <свят> с ним было, ты не представляешь. Он телевизор сразу на другой прямо, тык, а там уголовник. Он только пришел, тык, уголовник говорит, ты еще раз так сделай. Я ни одна больница по блату не опремя. Он перепугался сразу на другую программу. Трик, а там Кашпировский. Понял? Давай переключи мне на другую программу. Трик, я тебе Кашпировскую покажу. Трик сделай. Трик сделай. Это ты выключил. Трик сделай. Трик. Марик Кашпировский. 29 я уже психотерапевт по моему не подведи меня и он как нашел руками то а там люсты хрустальные он рукой задел, и она опал день правильно мать а жена в дверях стоит говорит, опять не ты, уродка, сорок. Ну он уже весь затряс, и все, аптечки бросился. Там у него валерьянка, спирт, все стоит. Начал себе валерьянку в стакан накапать, а я ему еще спирт шарахнул. Правда, через край перелил, на кресло пролилось. Он берет этот стакан так с залпом, хлопысь. И в кресло хопа, там мокро. Он вскакивает, жена к нему подбежала, так принюхалась. Говорит, это же, говорит, как надо пить. Чтобы организм не успевал спирт перерабатывать. Тебя, говорит, что уже, будильник не срабатывает? Ему, говорит, не смей ко мне даже пальцем теперь прикасаться. А я там рядом стоял, я и ладошки так, хоп, по индивидуальной трудовой деятельности. Какой там потом бздын начался. Ну до дом я нормально добрался, все. Вхожу в подъезд, в лифт вошел, а там эта соседка все стоит на первой этаже. Думаю, ну я ее сейчас разыграю, пока меня не видно. Я говорю, тёленька, мне на двенадцатый, тёленька, мне на тринадцатый, тёленька. Она на двенадцатый нажал, так оборачивайся. Говорит, дяденька, а что это, говорит, вы в таком виде? Я как глянул, все проступило, все. Порошок кончил действовать. А когда не знаю, может, я так по улице шел. А я же еще пою, тетенька. И молчать неудобно. Я говорю, а я с маскарады. Она говорит, а что без жены? Я говорю, у жены костюма нет. Она говорит, что даже такого? Я говорю, да. Зарабатываем мало. И все на взятки уходит. Ребят, ну если дальше так будет, мы все голые ходьбу. Надо перестать взятки давать. И все. Понял?